Всем привет, с вами Киттелпэс, и да, мне очень-очень стыдно за то, что я уже полгода не упускала вопрос-ответ, но, тем не менее, наконец-то, наконец-то у меня дошли руки снять, и да, давайте все приступим к вопросикам. Итак, Мария Котик спрашивает, если бы ты имела суперспособность, какой бы она была? Я думаю, это была бы способность телепортироваться, потому что это очень экономит время, и также экономить средств. Например, вот конкретно сейчас я очень хочу в Королев к своей подруге, но тем не менее я не могу туда поехать, потому что у меня нет времени, да и денег тоже не особо. Вот. А телепортация бы решила этот вопрос. Собственно, как и с любыми другими путешествиями не нужно было бы оформлять визу, тратить много денег на путешествие и времени. Просто хоп, и ты уже там, где тебе нужно. По-моему, очень удобно. Следующий вопрос, это нравятся ли мне котики? Э, ну, судя по обилию пэтов кошачьего вида в моей коллекции, я могу сказать, что вполне да. Какой праздник ты любишь? Я бы могла сказать, что день рождения, потому что не нужно придумывать, что кому дарить. Но тогда появляется другая проблема, тебе нужно придумать, как отметить. Хотя это меньше из зол. Можно ли прислать мне письмецо? Э, да, кстати, о письмецах. Что-то мне никто давно ничего не присылает, кроме моей подруги. Так что, если кто хочет отправить мне письмецо, то пишите мне э, вконтакте, что вы, мол, мой подписчик хотели бы отправить мне письмо, я скажу вам адрес и вы можете это сделать. Жанна Лилетка спрашивает, если бы у тебя пропали в миг все пэты, что бы ты сделала? Что бы я сделала? Ну, не знаю, наверное бы рыдала. Очень, очень много и долго рыдала. Алиса Плесецкая спрашивает, что лучше, сон или еда? Я думаю, что еда лучше, потому что пока ты ешь, ты можешь делать еще что-нибудь, а пока ты спишь, ты не можешь ничего делать это менее продуктивно. В каких городах и странах ты была? Я была в Финляндии, в Египте, в Италии, в Израиле, в Чехии. Софья Шитова спрашивает, советские мультфильмы или современные американские мульты? Советские мультики мне вообще как-то не прельщают, потому что они нарисованы такой вот необычной рисовкой, и озвучка там стрёмная. Поэтому выбираю американские мультики, хотя вообще-то, честно говоря, телевизор я уже... Уже давно не смотрю. Очень давно. Анна Можаева спрашивает, если бы ты была президентом, то что бы ты пожелала всем в новогоднюю ночь? Я бы, наверное, пожелала людям не париться по пустякам и делать то, что им нравится. Али ЛПС спрашивает, хочу ли я 666 ЛПС? Конечно, а потом я выложу их по кругу и вызову сатану. муха ЛПС Алекс Саша спрашивает, ты пьешь кофе? Нет, честно говоря, я не фанат кофе и очень редко его пью, даже не вспомню, когда я последний раз его пила. Яблоко или мандарин? Яблоко очень вкусненькое, но мандарины вкуснее, хотя мандарины заканчиваются быстрее, я никогда ими не наедаюсь. Так что я бы выбрала фруктовый салат. Анделина Аниме спрашивает, какое твое любимое аниме? Ну, за свою жизнь я посмотрела слишком мало аниме, чтобы говорить, но... У меня два любимых аниме, это Президентство Совета Горничная и Бездомный Бог, да. Бездомного Бога я посмотрела буквально недавно, и мне очень-очень понравилось, меня зацепило это аниме, так что да, у меня два любимых аниме. Даша ЛПС-кэт спрашивает, сколько у тебя кошек ЛПС? Где-то около 20, не считая ОАКов. ЛПС-кэри... Как ты относишься к хейтерам? Следует понимать, что хейтеры — это просто люди, у которых слишком занижена самооценка, и поэтому они пытаются оскорбить кого-то другого, тем самым самоутверждаясь. Так что таких людей мне жалко. Какая твоя заветная мечта? Ну, у меня две мечты. Это полететь в Лондон и встретиться с моим интернет-другом. Я очень-очень рассчитываю в этом году осуществить Обе эти мечты. Да и Котик спрашивает, какой твой рост? Э, мой рост 164 см. ЛПС Космос спрашивает, какое у тебя любимое время года? Пожалуй, любимое время года у меня осень. Ну и поздняя весна. Какой пэт у тебя самый крутой? Конечно же я! Я! Я самый крутой пэт! А ну, брыщи с кадра! Есть ли домашнее животное? Да, у меня целых два домашних животных. Это кошка и собака. Собаку зовут Этро. А кошку зовут Даниэлла, но я называю ее Даня. ЛПС Кавай Studio Life спрашивает, бантик или ошейник? Вообще, я предпочитаю ошейники, но у меня их мало. Кроссовки или туфли? Ну, скорее, кроссовки. Единорог или пони? Ну, единорог, конечно же. ЛПС star 21 спрашивает, есть ли у меня сестра или брат? Нет, к счастью, я избавлена от такой э, завидной участи. Да... Чему я несказанно рада, потому что говоря, что жить с кем-то совершенно невыносимо, и да, я убеждаюсь в этом с каждым годом все больше. Ну что же, на этом все, всем спасибо за просмотр, вы можете оставить свои вопросики в обсуждении в группе ВКонтакте, ссылка есть в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, а также вступайте в мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока!